Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Студентов иностранных вузов и украинских вузов не выпускают уже с 14 сентября. Тем не менее, я должен признать и сказать, что очень смелые нашлись ребята, которые устроили митинг. На одном із пунктів Доброго дня страна, с вільними людьми. Мы студенты закордонних вузів і ми стоим тут на наших генях, бо мы відстоємо наше законне право на навчання. Вже кінець вересня, а питання студентів не врегульовае належним чином. Хлопців студентів, які не підлягають мобілізації, не випускають за кордон на навчання. Камін затягує час, коли за словами міністра оборони Різнікова рішення було ще в липні. Ви хочете, щоб нас відрухували. ДБС до початку серпня випускала студентів, не ділячи їх на тих, хто вступив до 24 лютого чи після, а зараз ні. Чому заступник Кличка та помічник судді Антикорупційного суду вже виїхали на навчання, а звичайні студенти – ні? Вже з 10 вересня Кабмін затвердив, що, що чиновники на офіційній е, основі можуть навчатися за закордонних вузів, в той час, коли звичайний студент на межі відрахування. Ми будемо стояти тут? Доки ДПСУ або Кабмин не врегулюють питания стосовно студентів. Бо мы желаем, чтобы все были равны. Свободу студентам! Я думаю, что такие митинги будут собираться в дальнейшем и на других пунктах пропуска. Тем более, что сегодня официально высказался представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, и по его словам, опять же, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентам-мужчинам из-за массовых подделок документов. Понимаете, вот в чем причина. Массовые подделки документов стали причиной нарушения прав э, тех людей, как, у которых документы не подделаны. Нонсенс. И вот он добавляет, что согласно постановлению правительства, которое регламентирует правила пересечения государственной границы граждане Украины, отныне мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы. Как будто ранее они туда входили. Вот. Но я записывал ранее видео о том, почему не выпускают. Вот. Почему? Потому что это было реально письмом главнокомандующего, урегулирован этот вопрос. Понимаете? Ну, тем не менее, если мы берем вот урегулирование каких-либо вопросов письменно, то есть письмами, то письмо Государственной службы Украины от 17 марта 2022 года в пункте 3 разрешает выезд этих же студентов за границу. Вот такие вот дела. Ну, понятное дело, что с письмой не нормативно правовой акт и так далее и тому подобное. Но тем не менее. И еще. Тем временем, конечно же, студенты и те, которые митингуют, я их, ну, всячески поддерживаю, ну, призываю, опять же, вновь ну, переводить это все в юридическую плоскость. Ну, потому что, опять же, студенты находятся, во-первых, под угрозой. Исключение. то есть они теряют право на образование, они находятся за непосещение, то есть они не приехали, не посещают, естественно вуз имеет право их отчислить, потому что форма какая, дневная, а человек не присутствует, вот. и в связи с этим они что, теряют деньги, надо конечно смотреть каждый договор персонально, но, кто-то заплатил за семестр, кто-то за год вперед. Может там и предусмотрено, что это как авансовый платеж не возвращается и так далее. То в таком случае, а кто возместит людям эти деньги? Поэтому не обращаться за правовой помощью здесь, в такой ситуации, это ошибка. Вот, фатальная ошибка верить нашим деятелям, которые как бы знаете возглавляют процесс и все ждут что вот этот человек там решит ну вот депутат допустим Гришина да была она взяла на флаг права студентов э, и записывала даже в Тикток видеообращение. вот я его тут опубликую Друзья, поки вирішуються питание с возможностью выезда студентов Ми вже зараз розуміємо, які у наших студентів, які вступили до іноземних закладів освіти, є проблеми. І враховуючи ці проблеми, я ініціювала звернення від парламенту українського до міністрів освіти інших країн з проханням допомогти нашим студентам, поки питання виїзду ще не вирішено. Що ми... Про что мы ми попросили міністрів освіти інших стран: первое, про те, що было сбережено місця студентам в университетах вне зависимости от возможности приехать на очные навчання. и, главное, чтобы было сбережено контракты и все внесенные кошти за навчання. второе, попросили обеспечить дистанционные пока навчання нашим студентам для возможности тимчасового навчання з территории Украины; и третье попросили про забезпечення можливості складання іспитів дистанційно у, о, в тому випадку, якщо студент не зможе виїхати. Дане звернення до министров інших країн підтримали майже 50 народних депутатів, тому ну, це те, що зараз можемо зробити для того, щоб в цій ситуації допомогти, враховуючи ті проблеми, які є в нас зараз. Что еще подлило масло в огонь? Это вчера объявлено Путиным в Российской Федерации частичная мобилизация. 300 тысяч хотят они там мобилизировать. На 300 тысяч, чтобы оказать сопротивление, то есть тот, тот объем, да, войск, который вот озвучен, 300 тысяч, то нам, нужно Украине, да, нужно мобилизировать в 3 в 4 раза более. То есть, миллион 200. К анонсированным рядом СМИ и рядом государственных служащих миллиону людей. То есть, армия будет расти. А если армия будет расти, нужны что? Молодые люди. Молодые люди это как раз вот возраст студенческий, да, там до 27. Молодые, энергичные, крепкие и выносливые. Поэтому... Ну, я думаю, что со студентами, скорее всего, точка. Вот, Скорее всего, государство не даст выехать. Все уже попытки были в частном порядке. Нужно идти и забирать у них деньги. То, что там Гришина анонсировала обращение и возможность какого-то онлайн обучения. Извините, онлайн обучение не дает отсрочку. Вот. Только дневное или смешанное дает право на отсрочку от призыва. Поэтому это ловушка. Вот. На эту ловушку нельзя попасть, допустить, чтобы попали вы на эту ловушку. Потому что заочная, онлайн там или что-то не дает никакого права на отсрочку. Только дневная или смешанная. Следует добавить, что постановлением от 10 сентября номер 1028 постановление Кабинета Министров об утверждении положения о организации профессионального обучения государственных служащих, руководителей государственных предприятий, организаций за счет международной технической помощи и э, других форм международного сотрудничества. То есть имеется в виду, что, скорее всего, какая-то категория людей, которые будут обучаться, да, ну, будут выезжать, согласно этого постановления. Ну, вместе с этим, как говорится, нет никаких изменений в правила пересечения государственной границы. Но ну, я думаю, что это так, знаете, для того, чтобы осталось это все за кадром, за вниманием, там, ну, что вот, если сейчас внести в эти правила пересечения государственной границы постановлением и дать возможность выезжать этим людям, то подымется народное негодование. А, а таким образом, ну вот есть как бы это положение, а как оно там будет проходить? Будут они выезжать? Не будут? Ну вас это в принципе не касается. Вы же не госслужащие, не руководители, а простые студенты, которым просто просто, ну как, я даже не скажу, что запретили выехать. Не дают выехать. Все, на этом пока. Прощаемся. До скорых встреч.